Привет, фолловеры! Что-нибудь видно? Сомневаюсь. А где я нахожусь? Попробуйте догадаться, но не буду вас мучить. Нахожусь в ночном лесу. Ну, в центре Москвы как. Не странно. Что я тут забыл? Не за грибами же пришел. Ну, в общем, два дня назад я начал снимать, хотел новый ролик снять про московские центральные диаметры. Как раз был последний день, когда можно было бесплатно прокатиться на этих электричках. Ну, в общем, да, я прокатился успешно. Кое-что я наснимал, но проблема в том, что во мне проблема, что... Вот не говорун я ни разу, тем более говорить на ходу, да еще связано, да еще когда люди вокруг, это пока что нет, нет не такого навыка я не развил в себе, может надо на какие-то курсы риторики пойти, или как это еще называется, там поселиться у моря, как агент который жил в бочке да и с камушками во рту там речи произносить каждое более утро ну давайте иметь меня такого какой я есть так да, ну что приехали до сагов сейчас выход на мцд выйдем на улицу посмотрим Беремся на месте. Одно ну, непонятно почему сделали э, иову до станции Локя. Почему до его не смогли? Загадка. Аэроэкспресс же идет до Специально. Отъезжать. А вот Шереметьево, типа, да, тут непростой у нас, непростой райончик. Для прохода через турникеты используем любые карты. Даже банковскими картами можно. Если на правительство просто сядем, а у вас протест проход проходит? Спасибо. Так. Так. так, где наша Юлга? Мы его ему прошли. Дай руку. Да, да, да, через минуту, мы не успеем да, нее Красавица, и вот лобби написано. Прекрасно. Сейчас мы ее посмотрим внутри. И в сесть. Раз, два. Шесть. Сейчас Ну. Надо подойти поближе. Мы оказались. О, а, нет, их два. Два поезда, сцепка. Забавно, что это? Следующая остановка темиряйская закрывается двери у тебя осторожнее. Вышел. В принципе, я там когда-то был. Собственно, не, нет, не помню там каких-то достопримечательностей. Может они и есть, но задачи такой не ставил. Хотел просто пройтись вокруг станции. Знаю, там рынок есть. И действительно, рынок мне понравился. Рынок такой вот, какие каких в Москве уже давным-давно нету. Их Вытеснили эти дорогие ярмарки, еще более дорогие вот эти несколько рынков огромных. Ну и... Да, даже два рынка я посетил, они рядом там находятся. Овощи, ну конечно, подороже, чем в магазине, но ну, не сильно. И явно дешевле, чем на московских рынках. Мясо вообще дешевле. Дешевле, чем и даже в московских магазинах и на рынках. Мясо хорошее, колбасы э, есть там своего какого-то производства или какого-то местного, я не знаю, там клинский есть. По-моему, недалеко. <coughs> Завод. В общем. Белорусские. И я там попробовал печеночный рулет. В общем, понравилось и недорогой, то есть там с небольшим рублей за килограмм. В общем, рекомендую. Теперь можно съездить на Влобнюну закупиться продуктами. Так, ну, собственно, все, я развернулся и поехал в другую сторону, а в другой стороне конечная Одинцова, но я не хотел в Одинцову, потому что недавно был там, ну, в общем, иногда я проезжал через Одинцово, в принципе, мне не хотелось туда ехать, я в Сколково съездил. Так, ну, я пойду потихонечку. Кто-то сзади. Идет. Съездил в Сколково. А с погодой не повезло. Погода была хуже, чем сейчас. Вот сейчас какой дождик морозит, а вот прям такой дождь с каким-то даже снегом пошел. Ну Сколково потряс сам вот этот транспортный узел. Там огромная галерея, в общем, с размахом построена. Не забудьте перекодировать. Карту. Ну вот я впервые в Сколково побываю. Лифт Лифт у нас тут есть ну, ладно. так ладно, выключу Так, ну вот смотрите Вот это Сколково ага. как интересно, да? Вот Тут в аэропорт Шереметьево Аэроэкспресс ходит Три минуты Вот в Лобню обратно, если ехать Тоже через две минуты ну электрички обычные к москве скоростные пригородные поезда в общем все очень цивильно культурно какие еще слова подобрать информация очень да должно быть разрешение ну не так, Ну что друзья я добрался до скокола ветировку будет наверное, слышно не очень хорошо да тут конечно терминал вот этот транспортный впечатляет вот он рядом там сейчас я покажу там эскалаторов не знаю 5 Пять эскалаторов, мне кажется, я спускался или четыре. Там сейчас вниз еще один закрыт. То есть вот по тому длинному переходу, даже эта галерея такая широченная, идешь, и там в бок еще. В общем, снимать мне там не дали. Сказали, что запрещено правила у них такие строгие. На телефон можно снимать, а вот на камеру не знаю, разница-то какая. В общем, они сами так улыбаются, потому что понимают, что сейчас телефоны некоторые лучше иных камер снимают. И какой смысл в этих запретах? Просто чтобы запретить или чтобы начальство не, не ругалось при, при виде такой шпионской техники. А вот шпионская эта техника, она, кстати, большой не должна быть. Она как GoPro, которая у меня сейчас в сумке лежит. Белорусский вокзал. Переход на кольцевую и замоскворецкую линию метро и экспрессом в аэропорт Шереметьево. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Следующая остановка Беговая.